здравствуйте приветствую вас на youtube канале процветок с вами ломонос петр сегодня мы поговорим об азимом чесноке Вернее, о том, что можно посадить после того, как вы убрали озимый чеснок. Конец июля месяца у нас в Беларуси это уже массовая уборка озимого чеснока. Где-то в начале августа, числа 10, мы уже убираем яровой чеснок. Так вот, как бы теплое время, и что до зимы далеко, площадь не должна пустовать. Чем занять эту площадь? Ну, во-первых, есть у вас участок очень маленький вам э, сиди ратами туда ну просто не влезть это самое э, вот а хочется иметь овощную градку, значит выбирать различные варианты есть культуры скороспелые с таких скороспелых культур это может быть укроп это может быть редис это, это может быть салат шпинат рукола ну э, целый рад тоже самый дайкон что успеет вырасти вас также после чеснока это в том случае если ваши площади маленькие есть очень оригинальные способы подхода вы Остался у вас старый картофель. Вы не знаете, куда его девать. А никуда не надо девать. Выкопали чеснок и взяли эти э, ротки, посадили в клубни картофеля. В октябре месяце во всех будет э, свежий картофель, а у вас будет молодой картофель. Он, конечно, не будет очень крупный, но представьте, что вы выкопали молодой картофель, который легко чистится, просто помыли и он уже почищенный. Поэтому этот способ очень интересен. А я не понял, что это значит свежий картофель? Ну так вот очень вот, вот, ну, как получаться. Свежий картофель вот копаю же, ну он свежий картофель, ну не молодой он уже постарел, он уже, уже не лускается, ну не лупится. А, а если посадить его вот так, то у вас будет молодой картофель, что это же, ну без кожуры, это кожура снимается легко. Понял? Это, ты потом я это не пойму тоже сказать, сказать, какую ты картошку там говорил. Мне ж толковато, а мы не поняли. Мой повторить что? Да не надо. Надо. Следующее направление, значит, что эту почву, чтобы не пустовало, можно занять сидератами. Уже с одного из выпусков я показывал, как сесть полосами э, люпин, э, сеем рад люпина, э, рад гречихи -гричи, и рад горчицы. И так чередуем просто по этой градочке Значит, что дает такой смешанный посев сидератов? Почему я не советую сеять один вид? Потому что если ваши площади маленькие, наш севооборот соблюдать очень трудно. И какая-то культура может попасть, опять же, на, на, на это место. Ну, конечно, вот рост чеснок, например, грубо говоря, а на следующий год вас попадает и лук. Часть э, лука приходит садить по этой, ну, по этой площади. Поэтому для того, чтобы это не произошло, лучше сделать смешанный посев седиратов. Ну, не увлекайтесь одним седиратом. если у вас это не получается наш самый простой способ и доступный как бы и бюджетный способ это посев фацилий фацилии почти в начале августа успевают до очень дать хорошую массу это раз во вторых фацилии очень оброщают почву уничтожают вредную микрофлору в почве это два и третье чем э, хороша, чем хороша э, фацелия, э, что не только улучшает структуру, структуру почвы не только убивают микро, микроорганизм, дают хорошую массу и самое главное у нее нет никого из ну, родственников среди вашей культур. То есть ни одна болезнь из фацелии не подойдет ни для какой важной культуры. Поэтому ее смело можно сеять, независимо, какая у вас там культура будет расти на следующий год. Фацелия идеально подойдет для всех. Ну, конечно, кто-то засевает горчицей, кто-то засевает рапсом, редькой. Но не забывайте, что если вы посеяли эти культуры, значит, на следующий год на этом месте нельзя будет сеять ни капусту, не сеять редиску, не садить капусту, ни брукву, ни дайкон, ни другие культуры семейства крестоцветных, потому что они будут сильно повреждаться уже болезнями и вредителями вот поэтому как бы то что вы посеете уже закладывает урожай следующего года и соответственно прием который вы будете применять или не применять на, ва на ваших посадках так что выбор за вами что вам необходимо иметь или а ваш мой или сидераты? Выбор, выбор сидератов очень большой. Нет у вас сидератов. У вас наверняка есть бархатцы. Семена бархатцев, которые в изобилии растут на наших участках. Взяли семена, посели. Это тоже будет прекрасный сидерат, который очистит почву от нематоды. И на следующий год также большинство культур будет развиваться прекрасно. Потому что у бархатцев как бы, родственников среди овощных культур очень-очень мало. Поэтому высевайте эти культуры, пусть земля не пустует. Не будет пустовать земля, будет улучшаться ее, плодо ее плодородие, будут э, развиваться почвенные микроорганизмы, и соответственно урожаи на вашем участке будут только расти. Так что хороших вам, урожа хороших вам урожаев и творческих задумок на вашем огороде. До свидания.